приветствую всех подписчиков и гостей моего канала с вами Елена Смирнова я как всегда друзья продолжаю делиться с вами информацией сегодня хочу поделиться с вами проектом называется ABC Лайк, like, где можно зарабатывать криптомонету USDT за лайки просматриваем видео ставим лайк сейчас я вам все покажу это инвестиционный проект по заработку USDT, криптомонеты. А все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Я даю вам информацию, а там уже, как говорится, дело хозяйское. Это индонезийский проект. И что здесь при регистрации? Прописывайте email адрес, пароль, повтор пароля. Но мой совет вот здесь при регистрации вот в правом верхнем углу выбрать язык. Здесь нет русского. И тогда вот английский с него легче перевести на русский. Вот. Значит. Что? имейл два раза пароль. Кликаете зарегистрироваться. Здесь можно посмотреть пароль. Я прописала один и тот же пароль, чтобы мне не путаться. На почту ничего не приходит. Значит. И вход, естественно, по имейлу и паролю. Вот здесь можно. Также сейчас я выберу, попробую английский. Вот имейл, пароль. Легче, как бы уже привычней. Я в прошлый раз не выбрала. Значит, ну здесь у нас встречает памятка. Сейчас посмотрим, как здесь. Да, последний YouTube. Любит неполную платформу. Минимальный депозит здесь 2 USDT. Но нам дают бонус 8 USDT так как заработок здесь на VIP1 от 10 монет. Нам дают бонус плюс наши 2 USDT, плюс 8 USDT, итого 10 USDT и как бы нам есть возможность зарабатывать. Итого будет 10. Да, здесь это можно прочесть от VIP0 10 USDT как бы ну и все такое. Закрываем. Что в первую очередь, друзья, нужно сделать? Нужно прописать адрес кошелька, куда мы будем выводить монеты. Минимальный вывод здесь 0.05 центов USDT монет. Заходим вот сюда. И вы за... вот эта перезарядка мне на русском языке. Рыв шары. Это депозит. Вот это вывод. Кликаете на этот вывод. У вас здесь появится окошечко. Прописывайте сначала действующий пароль. но ну, я прописывала, что который я указывала при регистрации. Опять же, этот пароль я прописала, потом повторила этот пароль, кликнула на кнопочку, мне написали, хочу ли я продолжить. Опять я кликнула на кнопочку и уже я прописала адрес кошелька, я прописала от TronLink, далее прописала пароль и сохранила. И все по как бы кошелек сохранен. Вот, да, на английском это все легче. Вчера я мучилась. Значит, смотрите, вот это 10 монет. 8 монет мне дали. 2 монеты я закинула. Итого стало 10. После точки вот этих 14 монет. Это уже идет вывод. Значит, далее, что вот здесь, вот эта желтая надпись, вот это «Go», видим, да? Кликаем на нее, находится наша реферальная ссылочка. Кликаем на «Есть QR код инвайт «Invite-код» и сюда кликаем, ссылочка реферальная скопировалась. Также вот здесь в правом нижнем углу, если мы кликнем, Здесь можно добавиться в Телеграм. Я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Все ссылочки будут. И как бы здесь это также можно прочесть. Ну и служба поддержки. Возвращаемся. Опять возвращаемся. Теперь что? Вот здесь вкладочка «Депозит». Прежде чем зарабатывать, нужно сделать депозит. Так как без депозита нам не дадут зарабатывать. Вот и бонус. Значит, вот на этот адрес вы копируете адрес. Я скопировала, закинула две монеты. Потом откликнула, как по после пополнения, submit Все, мои монетки отправились. И я после чего обновила страничку. И мои монетки засчитались. Так, далее, что еще? Здесь все просто на лайках. Здесь делать заработок у нас. Очень интересный проект. Стартовал он вчера. Значит, кликаю. Нужно лайк, лайк, лайк. Везде лайк, друзья. 10 видео сделать, 10 лайков. Значит, как здесь зарабатываем. Кликаем сюда. Значит, открыть видео в следующем окно. Открывается. Загружается у нас видосик. Сейчас я звук отключу. Значит, опускаюсь ниже, ставлю лайк. Что делаю? Делаю скриншот. Вот так я делаю скриншот. Сохраняю. Так. Возвращаюсь. нужно отправить вот это, то, что мы сделали, лайк. Сюда я кликаю на плюсик, на этот. И отправляю. Вот мой скриншот мой. Отправить. Все. 9 видео осталось. Опять я иду. Опять я кликаю. Открываю. опять опускаюсь ниже ставлю лайк делаю скриншот ну вот так чтобы виден YouTube, чтобы виден лайк как бы и как бы все зачет Сейчас отправим это все. Так, вот он. Вот мой скриншот. Я отправляю. И вот таким вот образом нужно просмотреть, сделать как бы задачи чтобы были начисления. Видим, 0.05 USDT. Я поставлю на паузу. Сейчас я все это просмотрю. И также в режиме онлайн поставлю монеты на вывод. А пока пауза. Все, я под всеми видео поставила лайк. На сегодня у меня задачи выполнены. Теперь доступны будут завтра. Иду в мой кабинет у меня на балансе, вот это, как я говорила, ложные деньги после запятой 10.64. 64 вот этих центов мне доступны к выводу. Кликаю и вставляю 0. Вот видим 0.64 USDT. Мой вывод точка нет, не точка. 0,64. Потом кликаю после нуля, ставлю уже точку. Пароль у меня стоит уже по умолчанию. И вывод. Галочка. Все. Монетки мои списались. Видим, да? Теперь нужно обождать буквально одну минутку. И монетки мои поступят на кошелек. Поставлю паузу. Дождусь, когда придет вывод. Здесь вот адрес электронный мой. И просто покажу вам вывод. Тут буквально одна минутка, может даже и меньше. Прошло буквально минуты две-три. Так, на скидку. Монеты поступили в кошелек. Вот они 0.64 монетки прибыла. Где посмотреть свой вывод? Вот здесь... Так, сейчас я... Ой. не туда нажала. Вот здесь вывод. И здесь вся история. Вчера я 23.08 выводила, зарегистрировалась, поставила лайки. 0.50 сегодня 0.64 Итого у меня уже выведено 1.14 монет Здесь посмотрите вывод А здесь Так а Здесь не знаю о чем А здесь рефералы Здесь рефералы Здесь у нас что? О, а здесь тоже как бы вот плюс две монеты я делала депозит. Это у меня реферальные капнули. 14 центов. Ну как-то так. Вот такой вот, друзья, проект. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. Так что смотрите сами, думайте сами. Вот. Ну, в принципе, что я все основные моменты вам показала, рассказала. Вывод я вам показала. Ну и все. Кому интересно, заходите. Мне интересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.